Товарищи, в качестве распорных элементов каркаса мы выбрали ОСП-12. О том, почему я сделал этот осознанный выбор, я вам расскажу в одном из следующих видео. Да, ОСП не пропускает пар. И теоретически его можно заклеить герметиком, и все будет хорошо. Только возникает два вопроса. Что такое хорошо и насколько это хорошо будет долго служить? Хорошо – это когда погода в доме не зависит от погоды на улице. Ветер 15 метров в секунду, бьющий прямо в лоб дома, обязательно найдет щель, где герметиком не намазано, либо где плохая адгезия. В некоторых видео из США вы могли видеть, как они берут, прибивают ОСП и стыки заклеивают скотчами. Но ОСП этот специальный, он абсолютно влагозащищенный его поверхность более гладкая и скотче специально именно для этой системы. Наш ОСБ не отвечает требованиям э, так, таким же, как тот ОСБ. Вот. Но остальные бригады в США, которые используют обычный ОСБ-3, э, либо ОСБ-4 они поверх него все закрывают либо ветрозащитой тавик либо обычной ветрозащитой полипропиленовой или мембранами в зависимости от назначения дома ну и требований в их штате также при температурных расширениях OSB герметик со временем отклеится а где-то даже вывалится поэтому этот вариант мы точно не рассматриваем слабые узлы в ветрозащите это оконные проемы цокольная часть, под которую поддувает все время особенно если фасад выпирает за цоколь и самый сложный узел это фронтонные и карнизный свес потому что когда ветер сильно упирается в стену самая пиковая нагрузка где... Короб входит в стену, поэтому ветер туда прям стремится. Когда мы закрываем стены мембраной, мы получаем меньше стыков, а также качественные решения, которыми можно эти стыки и нахлесты склеить. Скотчи. В качестве системы мы выбрали из Espan IQ Prof 180 плотности. Она полностью воздухонепроницаема и отлично пропускает пар. Для склейки перехлёста есть качественное и недорогое решение. Двухсторонний скотч из аспан кл плюс а для приклейки мембраны к древесине мы используем ml-проф лучший кровельный скотч от отечественных производителей эта система создает герметичный контур который не продувает ветер защита от дураков максимально а также мембрана защитит usb и утеплитель от влаги система здесь ключевое слово очень часто маркетологи используют такую обманку, типа наш материал не продувается ветром. Главное же не материал, а стыки, нахлесты, примыкания. То есть должен, должен не материал быть прекрасным, а полная система. И как эта система будет работать с другими системами. ОСБ и мембрана долгое время работала в скандинавских странах. Сейчас же они используют фасадный гипсокартон и специальный скотч. В США и Канаде география очень большая. И этот узел исполняют по-разному. Но до сих пор преобладает ОСБ и мембрана. Но только наша мембрана лучше. Современный энергоэффективный дом – это герметичный дом. Лучше один раз заплатить за мембрану и скотчи, чем переплачивать за отопление и надеяться, что газ не вырастет в цене. У нас на юге есть проблема – это кондиционирование И траты на кондиционирование Герметичность тоже может уменьшить Фасад без вычета окон 134 метра квадратных На него ушло 2,5 рулона мембраны 5 рулонов KL плюс И 6 рулонов ML Pro Итого получается около 34 тысяч рублей А USB 12 ушло на 27 тысяч рублей Совсем недорого для спокойного сна На мембрану и проклейку потрачено Около полутора дней, двух Теперь про монтаж. Мембрану натягиваем хорошо, а в холодное время года еще лучше. Нахлёст проклеиваем заранее, все лишнее отрежем позже. Куски мембраны у нас не пропадут, пойдут на герметизацию мансардных окон. По углам мембрану приходится обрезать и тоже склеивать, но уже односторонним ML-PRO. На цоколе мы проклеили полиуретановым герметиком и завернули поворотом. Клейка мембраны стены и крыши – это самое ответственное место. На него уходит очень много времени. Там будет самая высокая ветровая нагрузка. Ветер упирается в стену и давит в этот узел. Я перепробовал несколько вариантов комбинации. Оказалось, чем проще, тем надежнее. Глупостью было клеить скотч на угол. Волшебства не бывает, и скотч под нагрузкой начал отклеиваться. А надо было завернуть на 3 см мембраны на проем, а потом проклеивать скотч таким образом, чтобы его плоскость была только на одной стороне угла. Век живи, век учись. К сожалению, такие нюансы можно узнать только на своих ошибках, либо просматривая мои видео. Поэтому подписывайтесь на канал, лайк, колокольчик. О э, мембране, уложенной на кровли и способе ее укладки, надо обязательно снять отдельное видео. Давайте подытожим. ОСБ лучше укрыть мембраной. Герметичный дом экономит деньги. Не верьте маркетологам. Материалы сами не работают. Работает система. Клейте скотч правильно. Спасибо за просмотр. Всем пока.